Анатолий Белоглазов, олимпийский чемпион в легких весовых категориях, с интересом смотрит за тяжами. Почему? Ну, борьба интересная. Мне нравится, когда схватка напряженная, такой счет ровный. Вот тогда интересно смотреть. Сегодня третий день соревнований. Конечно же, прежде всего, вопросы к легким весам и вообще впечатления от чемпионата России. А вот как, на каком уровне находятся наши спортсмены? Ну, я приятно удивлен, что ребята молодцы, собрались и в этих условиях даже тренировались. Потому что видно, что и тренер, и ребята сами ответственно, ответственно подходят к этим соревнованиям. Потому что Олимпийские игры все состоятся. Я думаю, все это понимают. Кто понравился, если говорить о легких весах и почему? Ну, там никаких сенсаций не произошло. Я думаю, те, кто должен был выиграть, выиграли. И считаю, что молодцы. Ребята держат себя в форме, не зная ни на что, ни на эти трудности, которые сегодня мы преодолеваем через пандемию. Залы закрыты, ногти ограничены, поэтому приятно, те ребята ответственно подошли. Но хочу сказать, что на самом деле я ожидал худшего по, по, по функциональным возможностям ребят. И все подошли очень здорово и святки были очень напряженные. Если говорить, вот 57, 61, 65 килограммов, не очень яркие финалы. Вот вы, например, ваше поколение очень ярко боролось и в тоже. Ну, финалы, финалы зависят от стиля борьбы, потому что человек, когда выходит, он поменялся, он понимает, что напряженный финал, это напряженная, как бы, такая схватка, никому не хочет ошибаться. Вот, ребята где-то перестраховываются, но в целом схватки, я считаю, что а, вот, даже в 74 вот, было яркое схватка. Человек не может перестроиться. Он ведет, может вешать, он будет езжат, он это будет, это будет, это будет. у парня есть стиль, который он просто не может как, подработать, как, как, как по программе. но не может перестроиться. Такие финалы тоже есть. Ну, такие финалы были, да, немножко. Но считаю, что чемпионат России – это ответственное соревнование. Каждый хочет попасть, быть первым номером. И после такого перерыва, наверное сказываться что не хотел никто рисковать в финале хотели просто выиграть толь вы проявились вот как яркие борцы в конце уже 70-х и 80-х годы это целиком ваше э, поколение ты и тренером поработал ты очень плотно и близко знаешь борьбу вот как она менялась и какая скажем борьба лучше э, вот об этом немножечко поговорить хочется ну я скажу что правила на сегодняшний день э, оптимальны Поэтому сказать, что сегодня там правила диктует что-то, уже нельзя говорить так. Сегодня Единственное, единственное я бы что ввел, были схватки, вот даже финальные. 0-0-0-0, судьи немножко не знают, а определиться, дают предупреждение, и по предупреждению человек выигрывает. Надо вести вот этот момент, это моя личная просто, может быть, она субъективное мнение, но вести. Если человек пассивно дает балл с предупреждением, дайте выбор другому спортсмену, которому дают предупреждение, который заработал это предупреждение. Своим напором судьи должны помните был момент, когда мы выбирали, стойка ли партер, ставьте партер, и все вопросы отпадут тогда, потому что ну, человек, ну дают вас предупреждения один-один, получается, там судит, судьи теряются не знают, кому дать. Поэтому дали предупреждение, дайте выбор человеку, все, партер, все, партер будет уже преимущество, если ты работаешь партнером сегодня Можно столько выбрать. Поэтому я считаю, что правило сегодня оптимальные. Но еще раз скажу, мы когда был момент не не стали рисковать с бросками. Сейчас это чувствуется, вот сейчас чувствуется. Просто какое-то время ребята боятся бросать, боятся рисковать. Поэтому мало бросков мы видим. Это наследие вот той эпохи, когда да, по периодам да. боролись, да? да Выиграл тех, с одним баллом да. период. Да, выколкнул да. и все. Вытолкнул и все, поэтому перестали бросать чуть-чуть. Ну, сейчас сказывается, но те, кто работает над этим, они идут в крест. И есть ребята, которые идут в крест. Особенно тяжеловесы откасаются. Надо больше снизу работать на руках, больше классик, больше греко-римской борьбы. Потому что не умеют толкаться правильно. Вот, есть такой момент. Но думаю, что это все, это все дело нарабатываемое, как говорится. Поэтому надо к этому просто вернуться и все. Поэтому э, правилу, которое ты обсудил, вот, э, по наказаниям, сто согласен, потому что сейчас очень многие понимают, равные борцы, кто да. первый выиграл э, выигрышный балл, он, он явно в проигрышной ситуации получается, ну, конечно, вот, по бездействию, потом дали, потому что, что, выиграл, что тому выиграл. дадут. Да, да. да поэтому вот это надо было бы неплохо, может быть, с нашей с этой нашей федерацией инициировать это предложение федерации. Я думаю, что многие с этим согласятся, чтобы не было таких свадок по предупреждению. Обидно, когда человек проиграл по предупреждению. Вот. Дайте шанс, я сделал напор, я сделал напор, Дайте, оцените мои функциональные возможности, и я специально это сделал. Поэтому э, вот это было бы неплохо. Ты человек, который, как и брат, много работали и за рубежом в том числе. Как изменилась э, вообще борьба зарубежная, и география страны, она поменялась, или вот те лидеры, которые были, может быть, они еще больше прибавили? Я вам сегодня скажу, что сегодня мы смотрели интернет, и американцы в шоке от наших, от наших призеров, молодых ребят, которые пробили. Они в шоке просто от того, что они думали, что они домерили с 4 килограмма. Я им написал, что ребят, вы еще не боролись с теми, кто сегодня выиграл. Тот же Бороз, те же те, там ребята, тот же Дейк, и те, которые лидеры сборной команды США. Потому что у нас появились молодые ребята, которые дадут им уже сейчас. Поэтому я думаю, они очень следят, они смотрят в интернете, они смотрят наши соревнования. Я думаю, они, они в шоке от того, что призеры у нас поменялись на многих местах. А я считаю, это здорово, потому что молодые ребята наступают. И это будет хорошая конкуренция. Пускай тоже тренируется, пускай работает. Я, кстати, такой же вопрос Магомеду Гусейнову задал. Вот... Арзамбеку Жабалову с кем э, лучше бороться, с Бароузом или с Чемизом. Он говорит, Бароузу он пройдет, э, Бароуз деревяшка для него. А вот Чемиза, говорит, поопаснее будет, потому что он похожий, пластичные ребята. Да, стиль похож у них, стиль похож. Но если э, Арзамбек добавит, немножко э, физики, физики добавит. Борос в помощнее по и чувствовался эта схватки у него. Он просто правильно построил схватку с Соболом, очень правильно. Первый период его подготовил, второй период начал уже потому что тот гоняет вес много, он правильно, абсолютно тактически сделал. Вот, в этом плане. И поэтому и Соболов подустал, и у него появилась возможность на скорости его об обыграть, обманывать, что и произошло практически. Чисто за счет функциональных данных, за счет чувствительности, но у него есть стиль свой. Я сказал, что Два года назад, что этот парень был чемпионом России, он прогрессирует, стал чемпионом мира по молодежи, всех выиграл в одни ворот. то есть, как бы, видно, что он прогрессирует, и Адам, кстати, надо его поздравить, его тренер очень здорово с ним работает, но передал, все движения передал, и парень действительно исполняет то, что надо делать, поэтому, вот это, это качество тренера-спортсмен очень видно, что они вместе настолько, что даже все движения, походкой все передал». Если сейчас немного пофантазировать, мы знаем, что была цирковая борьба довоенная, рассвет борьбы после войны, 70-80-е годы. Потом эксперименты с правилами. Вот какая будет борьба лет через 20, 30, через 50? Как ты ее видишь? Я вижу, будет борьба та, которая была у нас. Когда было больше техники, было, больше азарта было, больше. Больше было приемов, больше риска было больше. Я считаю, что вот такая борьба, она вернется. Она вернется, потому что, вот сейчас смотришь, наши ребята в национальном плане не дорабатывают. У нас самая сильная школа по технике, надо это понимать. Не надо это, не надо это ставить на второй плане. Американцы знают, мы в не дорабатываем, вот они у нас где-то где-то выигрывают. По технике, по школе, по тренерскому как бы, опыту, мы далеко-далеко впереди планеты всей. Поэтому если мы вернемся к этому, и вот у нас есть ребята, свой тяжеловесы, слабые, физические, функциональными дышат. Ну, с такими качествами нельзя бороться. Становимся призером, как ни странно. На международной арене просто там делать нечего. таким функциональным. Качеством. Немножко надо поагрессивнее просто, немножко надо больше побольше теньки. Мы немножко упустили, не то что упустили, а на Лаврах чуть-чуть ехали Почуваешь. много лет, да, что у нас есть команда, но у нас сегодня мы проблемы это видно. Нет вторых, нет третьих номеров. Такие, которые мы могли бы выстрелить. Ну, помните ту команду. Вот вы тому вопросу... Ну, пока 74 только такой да, вес. Да, 74. К сожалению, только один вес. У нас тяжеловесов есть проблема. Есть проблема других весов. Даже, даже тех неолимпийских весов. Почему? Там есть чемпионаты мира. Сейчас смотришь, там все ровные ребята. Такое не должно быть. У нас есть чемпионат мира еще. Поэтому ребята должны готовиться и стать чемпионом мира. И в этих весах неолимпийских неважно. Потом они молодые, они переходят. Он берет другой вес. У нас там есть вот этот Шираев парень, который талантливый, Он тоже. Вот это вот те ребята, я считаю, на которых в будущем будет Они самобытные, они, они еще голодные до, до борьбы голодные, не то что до медали. И до медалей тоже не до званий, просто голодные до борьбы. Хотят бороться не просто бороться, ярко хотят бороться. Вот это самое главное, когда человек выходит, ярко борется. Вот этого и ждут и зрителей, и тренерам приятно. Такая борьба должна быть. Я такую борьбу вижу».